Ко которую я хочу пригласить к себе Это Марьяна Ника Мариана, ну, Ника, да. Ника это фамилия, да. фамилия. Мариана это имя Марьяна поздравляю Спасибо. Вот твой сертификатик Держи Фотографируйте нас быстренько Все все сфотографировались У -у -у. Хорошо, Хорошо. Мариан, ну пожалуйста Если есть что то сказать пожалуйста Да Я во первых не знала всех вас мы работаем в одной компании, мы угу. не видим друг друга. Но сейчас я очень рада, что я их узнала, и я узнала лучше менеджеров, я узнала лучше угу. девочек. И мне было приятно здесь, я подкорректировала свою вот эту нечувствительность. Угу. Чуткость? Ну да. Угу. Я думала, что они просто клиенты, и они сейчас для меня стали, стали по другому. Я на них глянула с другой стороны, что они угу. люди. Ну да. То же самое, как и я. Ну да, представляешь? Они в магазин, я думала просто кошельки и деньги, чтобы у меня было... Деньги. Он как сказала, деньги. Деньги. Я думала, что мне нужны деньги, и все, он уходит. А сейчас я начала по-другому думать и по-другому общаться. И вот вправо было, что я уже не... любила, да? Да. Что я не хожу домой с этими негативными ну, да. мыслями о них, угу. потому что я стала больше общаться, больше понимать, почему этот человек такой уходит. Ну, да. Что-то не проблема. то с ним. Такая да. у него жизнь. А я думаю, я всегда хочу его убить, зачем он пришел мне такой? Ну, сейчас по-другому. У меня выросли кассы. Ну, как, у меня и так были хорошие, но сейчас 18%. То есть, есть рост 18%? Да. Ну, по сравнению с моей коллегой там. А коллега тоже не обучалась у нас? Нет. Хорошо. Спасибо. Применяем. Применяем. Не